Патроны быстросменные, резьбы нарезные, тип 1100, J52 применяются при обработке деталей, в которых необходимо выполнять с одной установки, сверление, зенкование, развертывание, нарезание резьбы и прочие работы. Для установки шпинзель станка патроны имеют конусы морзы от 3 до 5, исполнение с лапкой по типу и B и -E В комплекте с патроном идут Головки резьбы нарезные без предохранения Оправка для патрона сверлильного на укороченный конус V16 Одна или две втулки переходные на различные конусы Морзе в зависимости от комплектации линейки Установка и замена вставок производится простым нажатием на кольцо Метчики устанавливаются и меняются также легко нажатием на фиксатор. Эти патроны и головки не оснащены защитой и позволяют нарезать резьбу только в сквозных отверстиях. Устанавливаем патрон в станок. Для нарезания резьбы выберем сверло диаметром соответствующим размеру резьбы и ее шагу. Проще это сделать по таблице. Устанавливаем сверлильный патрон со сверлом на втулке с укороченным конусом морзы. Сверлим сквозное отверстие. Заменяем втулку со сверлильным патроном на втулку с метчиком. Нарезаем резьбу. После прохода можно включить ревиз станка и выкрутить метчик. Для этого нельзя допустить полного выхода метчика. Также можно вынуть его с обратной стороны материала, прижав головку к заготовке, что освободит метчик. использование быстросменных патронов сокращает время на смену инструмента.